Ребята, всем привет! Сегодня с вами видео расскажу, как записать загрузочную флешку Windows 7. Нам понадобится с вами программа ultra ISA и сам образ Windows 7. Открываем образ Windows 7. И у нас он запускается в программе Ultra-ISO, то есть он уже весь распакованный. Что нам необходимо сделать? Нажимаем «Самозагрузка» записать образ диска я вставил флешку samsung 64 гигабайта вы можете использовать флешечку 4 вот 4 8 16 и так далее выбираем ее здесь диск ставим флешечку нашу в принципе она познается по умолчанию файл образа вот у меня путь прописан его Метод записи ставите USB HDD и нажимаем записать. У нас выходит предупреждение, что вся информация на флешке будет утерена. Нажимаем да. У нас началась запись. Ну все, загрузочная флешка у нас записана и готова к пользованию. Ребят, вот таким способом можно записать загрузочную флешку с помощью программы Ультра Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забываем ставить комментарии. До скорой встречи. Всем пока.